Как говорила мама Форреста Гампа, жизнь похожа на коробку шоколадных конфет. Никогда не знаешь, что внутри.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 Не бывает колоды без тузов, просто ты перевернул недостаточное количество карт. Если постоянно приглашаешь, то рано или поздно ты все равно найдешь своих ключевых людей. Если ты хоть немного способен думать и анализировать, ты наверняка будешь вынужден согласиться с выводами, которые можно сделать из всего вышесказанного. Первый вывод. Чудес не бывает. Если ее величества статистика.